Здравствуйте! Сегодня у нас 22 января 2020 года Канал Народовластия, программа «Плохие новости» Я Вячеслав Мальцев и у меня прямой эфир Так, напишите, как слышно, как видно Так, так, так Привет с Кузбасса, пишут так, привет, Кузбас. Так, народ, булыжник, Коктейль Молту, все, что нужно для революции, знаешь, для революции вполне достаточно одного только народа, только очень много. Так, видно, слышно, отлично, очень хорошо. Так, прекрасно значит очень много новостей поэтому я постараюсь поменьше заглядывать в чат, к сожалению да, напоминаю, что отключил я рекламу а соответственно теперь только мы можем рассчитывать на ваше пожертвование больше никаких средств нет поэтому напоминаю, что подписаться, быть спонсором можно вот таким образом видите канал народовластия кнопка спонсировать и вы переходите вот на эту страничку где инструменты для платежа различные там три вида спонсорства кто-то если не хочет быть спонсором не может по какой-то причине может присылать в донаты средства и мат все слышали мат слышали ну хорошо так так так Так, Екатеринбург за Мальцева. Отлично Это очень хорошо Значит ну давайте вот Почитаем некоторые вещи Которые были давно написаны вот 22 января 13 -го года Утро пишет Министров заставит отчитываться О выполнении предвыборных обещаний Путина Я пишу Вячеслав придумал Ну это вопросительно восклицательная форма Это его фирменный перенос С больной головы Началась легкая атака СМИ на Медведева, думаю, в ближайшее время Володин потопит всех, кто гипотетически может быть преемником Путина, ну и так далее. И я пишу, у Вячеслава преимущество, он как радиация, которую замечают только когда облучились, дети по Волжи не оставят питерским ни единого шанса. Так, так, так. И вот тут пишут, курировать взаимодействие Кремля со СМИ будет помощница Володина. Ну, это тогда он еще в администрации работал. Я пишу про Вячеслава. Вообще писать запретят. Вокруг себя он любит тишину. Так оно и есть, видите? Так. Собянин отвел коммунальщикам два дня на борьбу со снегом. Я пишу, зачем им надо каждую зиму бороться со снегом, когда его можно просто убирать. И вот тогда же я обратил внимание, что уборка одного куба снега в Москве стоит в 220 раз дороже, чем в Энгельсе. Представьте, в 220 раз. Одного куба. Один и тот же снег, одними и теми же машинами, с одной и той же зарплатой практически, с одной и той же ценой, ценой на бензин. Но потом меня услышали правильно и в Энгельсе тоже цену, цену подняли. Как вы относитесь к творчеству Стивена Кинга? Хорошо отношусь. Я вообще к любому творчеству, которое не питается из бюджета и не является воровством, отношусь очень хорошо. Так, вот Боярский там 23-го, правда, это 13-го года. Я полагаю, что Владимир Владимирович сам способен решать любые проблемы. Это артист Боярский. Я пишу, почему же тогда не решил ни одной? Или это он о Познаре, ну, Владимир Владимирович? «Боярский отказался просить Путина от 31-й больницы». И тот занят глобальными пр проблемами. Я пишу, любовь к Путину многим артистам некролог подпортит. Слушая громогласные заявления всяких боярских, башметов и прочих деятелей об их горячей любви к Путину, хочется сказать, ну ты артист. Вот это вот то, что я периодически говорю, да? Вот... В Якутии, ну это уже сегодняшний день Задержали четверых сторонников шамана Габушева. Я так понимаю, пришли к нему домой Он заперся, дверь вначале решили выбивать Потом не выбивать И вот четверых задержали для установления личности Так И нужен ли нам ЕАЭС, но Путину нужен, это евро, евроазиатское экономическое сообщество, Путину нужно, а нам нужен Евросоюз, а не какое-то там сообщество, там никакие БРИКСы и прочая-прочая хрень, ничего этого нам не нужно абсолютно, нам нужно входить в общемировые системы, да, и ни в какие региональные, ни в коем случае, зачем? Какой смысл противопоставлять себя кому-то, когда нужно интегрироваться? Уже напротивопоставлялись, дальше некуда. Так. Как вы считаете, после ухода или смены Путина или смерти нового руководства России, будет ли оно насильственно удерживать Чечню в составе России, смотря какое будет новое руководство? Если это буду я, то я вас уверяю, что никого насильно держать не будем. Что, пожалуйста, референдум и все, никаких вопросов. Выгонять, конечно, не будем тоже никого, потому что, ну, есть определенные нюансы, да, которые, ну, ну плохо это делать. А если кто-то захочет самоопределиться, ну, для этого мы делаем революцию, прежде всего, для того чтобы было реализовано главное право народа на самоопределение это основное право народа ну реализовали это право а то можно двигаться дальше пока, пока это право не реализовано любое движение будет встречать мощное противодействие в конце концов это мина замедленного действия которое когда нибудь взорвется вот сейчас мы сильные, там все хорошо, да, и, и все в порядке, так, там все, все, все братья на век Как только что -то связь какие-то ослабли, все, все разрывается И разрывается в самый ненужный момент Поэтому, чтобы всегда быть сильным, нужно понимать, что все все делают сознательно Понимаете, сознательно, от души, а не против воли, это очень важно Комиком из Петербурга заинтересовалась полиция, некто Александр Долгопол, стендапер, что-то пошутил о Путине, ну, говорят еще об Иисусе и Деве Марии, но я думаю, что совершенно по барабану всем Иисусе Деве Марии, а главное, что он пошутил о Путине, и теперь им занимается полиция, ну, посмотрим. Ну, я думаю, что такие вещи мы скоро увидим в большом количестве, в очень большом, потому что уже все, кукушка съехала у этих подонков. Такие вот дела. Так. Вячеслав, добрый вечер. Интерес ваш мнение про коронавирус из Китая. Он действительно существует или нас опять отвлекает? Питер в панике. Надежда, вы же помните, что совсем недавно я очередной раз обратился к теме пандемии и рассказывал про испанку и говорил, ну где же она, то есть совершенно ожидаемо, что должно что-то случиться, ну вот прям это спинным мозгом чувствовалось, конечно, этот ли коронавирус будет или будет следующий, я не знаю, но я как бы давно это жду, и когда работал в Саратской области, постоянно эти службы старался держать, так сказать, чтобы они вспотевшие были, потому что там и птичий грипп ожидался, и многие другие вещи. Хотелось как-то защититься, потому что, ну, понятно было, что это будет. Сегодня поговорим про этот коронавирус. Внук Назарбаева в... написал в интернете, что то его с апреля не было, но наркоман лечится в, в этом... В... В Великобритании он написал «Бог попросил, значит, его передать человечеству, что магия захватила мир». Я думаю, Ну, потом, правда, написал, что извинился и сказал, что дедушка все объяснит. Очень весело, да, то есть... Вот... С одной, стороны, с одной стороны, смешно, да? а с другой стороны, какое объ... хоть какое-то объяснение того, что происходит в мире. Потому что логического объяснения нет, мир сошел с ума, это совершенно очевидно. И какие-то логические цепочки, они все разрываются, они уходят в никуда. Если ты рисуешь мировое правительство то оно дебильное, это мировое правительство. Вот те, кто теорию заговора тащит, ну, ну сумасшедшее мировое правительство. Если это какие-то евреи-хасиды, ну, тогда это еще хуже, потому что, блин, ну, то, то есть я евреев знаю как умных людей, это полное тупоумие идет в мире. Есть какие-то рептилоиды, ну, да, есть, э, в общем-то, понимание, да, что там какие-то... Инопланетяне хотят на сосвету жить Тогда да, тогда понятно Зачем это делать, вроде какая-то а, ну, Так сказать, константа есть от чего прыгать. А если это маги-малефики какие-то, ну тут все понятно, конечно, то есть человечество пытаются уничтожить, человечество пытаются раскатать вообще, как, как тесто, да, И совершенно очевидно, да. Но, но опять же, как бы вот в нашу систему координат это никак не вписывается, то есть такая тема не канает. И мы, когда... Говорит какой-то человек, спрашиваю, а человек случайно из психушки? Да, из психушки, в Великобритании лечит. Ну, все понятно, потому что не вписывается в нашу систему координат. Вот. А что вписывается, я не знаю, потому что, я говорю, любая теория, которая предполагает какой-то порядок, она ущербна. Посмотрите вокруг, это порядок? Это пиздец! Вячеслав, скажите, как бороться и ленью. Ну, все зависит от того, насколько вам нужно бороться с этим. Вы определитесь. Да? Вообще, лень ⁇ зов смерти, я всегда называл. Но иногда есть периоды в жизни человека. Как будто его кто-то бережет, инстинкт самосохранения включается, и человеку лень совершать какие-то вещи, а потом, когда проходит время, он понимает, что если бы он их совершил, то он и живым бы не был. Нужно проанализировать, что у вас в жизни, и потом уже грешить на то, что лень вам мешает. Может быть, она вас спасает, понимаете? Так, Александр Шевченко, вы перешли на уровень меценат, спасибо так, и в Казани массовое задержание э, ловят э, Свидетелей Ягова, переловили уже 15 человек. От 9 лет до 80, представляете, то есть просто жесть какая-то. Что им эти свидетели Яговы? Такое ощущение, что эти свидетели Ягова знают что-то такое, что мы с вами не знаем. За это их и трамбуют. То есть жесть какая-то. Я говорю, вот опять это не вписывается в мировосприятие наше. Ну, зачем им эти свидетели Яговы? Я понимаю, наверное, там Гунзиаев их сильно ненавидит, он на, наускивает на свидетелей Яговы, но почему не на адвентистов седьмого дня, там, не на евангелистов, баптистов, там, я не знаю еще на кого, почему именно на свидетели Яговы? И коммунисты тоже их ненавидели и рвали в клочья. То есть всех остальных как-то так, ну, сектанты, да, этих рвали, сажали, что только с ними не делали, казнили. И в Мурманске тоже вот руководители ячейки, свидетели Яговы задержали, тоже идут задержания, аресты, короче, по всей стране такая хрень. Путин раскритиковал зарплаты врачей. Молодец, да, блядь. То есть сидит 20 лет такой козел, потом говорит, а что вы так мало денег получаете, да, как этому? Говорит, зачем вам машины когда у вас дорог нет, хренеть? пошутил вот он о том по поводу демографии что женщина сообщила что муж требует уйти с работы демографическими проблемами занялся с детей рожать Путин по этому поводу пошутил так он-то эти шуточки любит прям ну вот правильно говорят определенные люди что когда там проблемы главные они там не в трусах а не в голове вот у них похожи очень серьезные то есть какой-то извращенец. Я думаю, что когда все это кончится, мы про такие извращения его узнаем, что охереем просто. Я думаю, когда будет трибунал, что основная тема будет прикована к его извращениям, а не к тому, сколько он денег украл. Среди евреев идиотов собственно, сколько и у или у любой другой нации пишет. Ну, не знаю, не знаю, не знаю Я вот как бы э, Идиометром там нации Не мерю, поэтому не знаю Не могу вам сказать Точно Но не уверен, честно скажу Не уверен Вот Путин посоветовал бедным семьям до конца года написать заявление на детские пасы Представите, какая прелесть, какой молодец А что делать -то? Бедно живем А вы заявление напишите, блядь, турецкому султану, блядь Вон. и Богу Ты что, опять не хочешь? Ты опять не хочешь, чтобы я вещал? Вот сволочь, а? Ну, какой ты, а? Ты что, опять не хочешь? Не нравится ему, видите? Вот он пришел, мурчит подходит вот, вот так лапами меня дерет чтобы я не вещал, почему не знаю а трибунал будет, а это от нас зависит Татушка Гусь пишет от нас зависит что ты пришел? что ты хочешь? тебя покормили попоили вот Он мурчит, как трактор Путин заявил, что в потребительской корзине не хватает рыбы, мяса и овощей Овощи, фрукты, особенно их маловато, и рыба, и мясо в этой корзине не занимают должного места, поэтому она, безусловно, подлежит пересмотру. Представляете, какая Какой молодец! То есть, если в этой корзине не хватает рыбы, мяса и овощей, то что там хватает говна? Блин, просто охереть, да? Вячеслав, за какой срок вы хотите навести порядок после революции? Да я думаю, что для этого хватит 40 дней, чтобы навести порядок, более-менее, чтобы люди начали понимать. А для того, чтобы что-то изменить, чтобы провести реформу, ну, 4-5 лет нужно и, в общем-то, утвердиться народовластие, которого они не смогут, люди сами не смогут его скинуть при всем своем огромном желании, понимаете? Что-то хочет сказать мне. Слава, ты знаком с работами Климова? А, это вы по поводу «Мой легион» да, там и князь мира сего. Ну да, вы, наверное, заметили. То есть я говорил об одном и, в общем-то, взял это как, как некую схему, только сказал по-другому. Видите, как вы хорошо меня читаете. Это очень здорово. Да, у Климова очень много э, толковых вещей, но видите, э, антисемитизм не дал ему развить их в нормальную теорию, такую человеческую, ломбразовскую, я бы сказал, такую. Так, и вот видите, Путин со своим, значит, э, Кормлением, да, я говорю, я все, все время он мне напоминает вот того, блядь, злодея, в детстве я посмотрел фильм, произвел на меня впечатление, назывался он «Похищение Тима Рейнольда», немецкий фильм, как похитили мальчика, какой-то придурок похитил, потом убил, и вот там шлюх допрашивают каких-то, а они говорят, а он сказал, что у него в подвале живет мальчик и обещал начать его кормить. Вот Путин очень похож на этого злодея, на этого маньяка, он тоже все время обещает народ начать кормить, обратите внимание, каждый раз, каждый, каждый его такой вот... Заход, да, можно так сказать, по-другому не назовешь, вот эта херня, там, 2020, какие-то еще там, э, национальные проекты, там, майские указы, теперь вот эти вот реформы, да, каждый раз новые реформы, обратите внимание, никаких он до конца не доводит, зачем доводить старые реформы, когда есть много новых и лучших, да? зачем, уже забыли и про майские указы, и про все на свете, уже есть новые реформы, ура, вперед! На гранты для региональных проектов дополнительно 3 миллиарда. То есть Путин пытается за эти копейки купить там всяких отморозков. И вот какой-то археолог там в Липецкой области, археолог, я подчеркиваю, предложил Путину совершенно невероятный проект. Я подчеркиваю, это археолог, историк. Есть маленькая несправедливость, потому что у председателя КНР Си Цзиньпина есть великая стена, а у нас нет. Стена может стать популярным туристическим маршрутом. Короче, оградить Белгородскую, Воронежскую, Липецкую и Тамбовскую область решил вот этот дедушка. Или там, я не знаю, сколько ему лет. Но представляете, вот там, что в башке, да? Вот у Си Цзиньпина есть стена. Так ее что, Си что ли, построил? А у него этой стены нет, давайте здесь великую китайскую стену городить. И что ответил Путин? Ну, я бы сказал, ну, и вежливо, конечно, там, сказал бы, знаешь, что там, блядь, там, дохера того, чего нет. Китай есть у нас, давай развивать, мы же не можем, а вот в Париже есть эфелевую башня. давай у тебя в Липецке поставим эфелевую башню, да, ну, глупость, правильно? А на, на это Вова заявил. Я прям зачитаю. Глава государства заметил, что попросит профильные ведомства изучить инициативу. Можете себе представить? То есть там в этих профильных ведомствах люди по идее должны заниматься его этими там национальными проектами и так далее. Они будут вот этой херню заниматься, вымерять эту стену, сколько она стоит. Можете себе представить? Это будут десятки людей, если он даст такую команду. Может быть сотни. Это будут Куча структур всяких, которые будут что-то просчитывать, рассчитывать, какие-то проекты рисовать. И просто посмотрим, что там можно сделать, это интересно, представляете? То есть вот этому дебилу, только дебильные проекты интересны. То есть любой нормальный проект да, в информационном мире. Не стену городить, какие нахер стены? Со стенами все было ясно, когда вышел альбом The Wall, да, Все. 80-й год Все на этом закончилось да, Стена, стена рухнула блядь, Стены рушатся Там есть еще кое-где стены Ну там херово живется, там где стены, понимаете жуть Он еще свои цитаты читает Или уже можно слушать А можно вообще не слушать Зачем тебе слушать Зачем слушать -то? При таком неуважении, зачем тебе меня слушать? Тебе не нужен я. Тебе нужен ты. Понимаешь? Ты только себя можешь слушать, судя по всему. Слава Володину, наверное, уже четыре гражданства. Если бы Володину было четыре гражданства, вы бы ни, ни в коем случае не услышали в послании Путина о том, что... Там нужно вот э, тех, у кого двойное гражданство подпрески дать. Это же Володина наверняка слова. Это он наверняка продвинул. Я еще не слышал, чтобы кто-то из его людей даже хоть вид на жительство получил. У них четкая позиция. Они отжимают Россию. И отжимают давно. Им не нужны никакие, никакие там лазурные берега. Я думаю, что Володин никогда не был на лазурном берегу. Он фанат своего дела. Он трудоголик. Он э, патологически властный человек, любитель власти. Понимаете? Поэтому ему не нужно ничто. И я думаю, что навряд ли. Я вот только удивляюсь, куда он деньги такие огромные, которые у него есть, складирует. Потому что наверняка на Запад он их не вывозит. Где-то они у него есть. И деньги немало. И он готовится наверняка. А для того, чтобы захватить власть, нужны ресурсы, в том числе и финансовые. Стенка была про внутреннюю стену в человеке, конечно, а внутренняя стена, она как внешне отражается? При помощи стен, да, если у человека есть внутри стена, он ее начинает строить наружу. Почему Путин так заинтересовал стена? Именно по этой причине, потому что стены они ставят, почему этому, архе, этому археологу нужна стена, понимаете? А не мост, именно поэтому, по этой причине стены нужны. Потому что у них внутренние стены. В области его любят, Слав. Кого Володина, его терпеть не могут. И давно терпеть не могут. Вы что? Так, кроме Горбачева, после него на арене цирка не появилось ни одного порядочного пипла. Вячеслава Мальцева лишь тень, пока маячит, давай мне надежду. Хорошо, прям практически стихи какие-то, да? Как-то очень так по.. Я не знаю, ну, как-то по средневековому так красиво сказали. В России предложили создать флот дирижаблей. Ну, а что еще предлагать, блядь? Давайте дирижабли строить, катапульты. Блядь. А что, что еще надо? Вообще жесть, конечно. То есть, они не могут сделать нормальных самолетов. Они не могут сделать космических кораблей. Они не могут сделать то, что делает Маск, да? Что-то надо сделать свое. А что сделать? А давайте сделаем дирижабль А потому что это проще, пареный реп, и взял надут баллончик, да, такой баллон надул, и на нем можно летать. Хренов, как дров. Это как раз самое тяжелое. Англичане, вон, уже убедились, когда сделали дирижабль похожий на жопу, ему, в общем-то, возрадовались, сказали, смотрите, какой замечательный дирижабль, только я, помните, высказал сомнение, так скептически отнесся, похож на жопу, как бы чего не вышло, ну, так и вышло, эта жопа рванула, взорвалась и, в общем, даже людей прибила. поэтому, я думаю, ну... Все эти планы и дирижабли с космодромом Восточным связаны, они туда будут возить, отвозить, ну, зачем строить дороги, когда можно делать дирижабли, это... вот что в у этих людей, жуть, сейчас уже всякие квадрокоптеры, не знаю что делают, там квадрокоптеры поднимают дальномеры груженные, представляете, огромное количество подлетает, цепляет вон в интернете, посмотрите, это не приколка, а они дирижабли все делают Блять, вот что у них с башкой Этих людей, не знаю Мигранты вывели из России Триллионы рублей Сейчас вот на мигрантов начнут триллионы Знаете, сколько вывели мигранты? Мигранты вывели За 10 лет, вот я их зачитываю Ну то есть они, э, мигранты вывели из России, отправители от из России через платежную систему 141 миллиард отправили и 28,7 назад получили. То есть таким образом, плюс еще там какие-то деньги и таким образом получил 100 миллиардов сальда, да? То есть 100 миллиардов из России ушло за 10 лет, за 10 лет. И стоит вообще 100 миллиардов за 10 лет говорить? Да это нет ничего. Это нет ничего. Обратите внимание, Путин со своим братцем двоюродным через датский банк, через его отделение в Эстонии вывел только за один заход, только через один банк вывел 236 там, с копейками, почти 237 миллиардов. Можете себе представить, это в два с лишним раза, в два и три. Раза больше, чем Мигранты вывели за 10 лет Можете себе представить То есть это за мигранты За 20 почти э, Сколько дети, За э, Господи За 23 с лишним года Почти за 24 года Могли бы столько вывести Сколько За один раз Вова Путин со своим братом Так что считать этих мигрантов что они такого? Они украли что-то? Нет, они вывели заработанные деньги. То есть они таким образом оставили здесь свой труд. А Вова какой труд оставил? Он крадет деньги каждый день триллиардами. Какой труд он оставляет нам? Мы его труд знаем. Бомбить Сирию, войну в Украине и прочее, прочее. Вот его труд. А мы его оплачиваем, этот труд. И оплачиваем гораздо больше, чем всяких мигрантов. Про них вообще тему, даже, даже не надо поднимать эту тему. Эту тему можно поднять, когда полную вообще изобилие, у нас все прекрасно, тогда, ну, давайте посмотрим, что у нас там с мигрантами, да, там ни, никак они там не лишкуют, ну, нет, вроде не лишкуют. Если лишкуют, то там, соответственно, значит, какие-то э, можно включать санкции, а можно наоборот не включать, а открывать ворота, да, И, если, если нужен их труд, да. То есть нужно просто сесть и рассчитать. Но рассчитать можно тогда, когда нет вот этого фактора. Что рассчитывать мелкие ручейки, когда тут енисей путинского воровства несется? О чем речь вообще? Накорми котов. Да они сытые коты, они сами кого хотите накормят. И водичка у них есть свежая, все. я очень внимательно за этим слежу. Сумма внешнего долга России в 2019 году составила 481,5 миллиарда, ну почти полтриллиона, можете себе представить. То есть была эта сумма лет 12-13 назад – ноль. Россия не должна была ничего. То есть была отработана система возврата долгов, я понимаю, еще при Касьянове. А потом цена на нефть начала расти. А с этой цены на нефть оплачивались долги. Они автоматически эти долги оплатились, так скажем. А потом Путин, наверное, увидел, скажет, ни хера себе, и это не ему в карман, и так далее. Поэтому сейчас вот такая сумма, 481 миллиард. Когда вам рассказывают про фонды всякие, которые есть, нужно помнить, что вот эта сумма есть, а еще сколько должны «Роснефть», «Газпром» и все остальные путинские организации. Года два назад это было 700 миллиардов. 700 миллиардов. То есть сейчас, я думаю, эта сумма гораздо выше. Вместе с этой суммой это, наверное, ВВП России за год. Это вот реальный долг. Об этом почему-то никто не говорит. Я не знаю, почему. Как ты относишься к Жаку Форископу? Нормально, хорошо отношусь, очень был интересный человек, и мысли правильные у него были. Такие вот... Так что, видите, вот что такое госдолг России? Это два отмыва Путина с его братцем. Два отмыва. Раз, два раза отмыл, все, долги все оплатили. Поэтому, как говорят что какие-то суммы там немыслимые. Они немыслимые, если не, не понимать, сколько Путин ворует. так. Слава чего Путин в Израиле поперше. Поговорим сегодня об этом. Путин встретился с матерью осужденной в России израильтянки Наамы из Сахар. Ну, понятно. Как я вам помните, говорил, когда... говорил, вот, если не поменяют там на того парня как его, Буркова Алексея, да, которого задержали в Израиле, хотели экстрадировать в США, если не поменяют ее, то все, значит, Путин ее не отдаст. Я вам сказал, и не поменяют, потому что израильтян нахер это не нужно, они отдадут, они отдадут. Помните, я вам сказал? Почему? Потому что ну, я как будто при разговоре присутствовал, да? как там Нитанев сказал этой матери, сказать, «Да что ты паришься? Отдаст он никуда, он нахер не денется. Сейчас отдадим этого в Америке». Потому что <coughs> так были бы у них какие-то непонятки с американцами. Зачем им непонятки с американцами? Путина они за яйца держат. Что они имеют, какую информацию? Ну Понятно, что у евреев спецслужбы работают гораздо лучше, чем у Путина. И в его спецслужбах путинских масса тех агентов, которые представляют МОСАТ другие спецслужбы, и они информацию качают и дают самую правильную, самую лучшую. Я думаю, что Путин э, таким образом общается с Эрдоганом, да, то есть с позицией слабого и с Нетаньяху. Почему? Ну, потому что что-то на него есть. А почему он общается с позицией сильного, с э, лидерами европейскими? Да потому что у него есть что-то на них. Ну, может быть, и плюс еще деньги. Это совершенно очевидно. Это видно невооруженным глазом. Так что сейчас он отдаст эту дамочку, как я и говорил, там полтора или сколько. Когда там? В начале ноября. Помните, в начале ноября? Можете поднять, посмотреть, кто там забыл. Все, Все, интернет все сохранил. Так, спрашивайте, как думаешь, Слава когда частные коллекторы начнут как в 90-х от отжимать, а что сейчас раз не отжимают, ну, все отжимается совершенно спокойно только при помощи судов это та же самая система только сейчас еще суды в этой системе работают, представляете Вячеслав, есть народ будет выходить массово, приедете не с плакатиком постоять, а на революцию конечно, а куда же я денусь есть народ выйдет на революцию, я с удовольствием приеду, я только этого и жду. А если выйдет с плакатиком постоять, ну, вы знаете, народ выйдет с плакатиком постоять, а я приеду, буду потом всю жизнь чалиться там по тюрьмам. Я этого не хочу, я не хочу в плен сдаваться, понимаете? я не сдамся никогда. Если я приеду, я буду биться до конца, то есть до своего конца или до их конца, это однозначно. Российская Православная церковь займется организацией казино. Вот видите, еще сбылась одна, так сказать, мечта того идиота и одно предсказание Мальцева. Помните, когда мы говорили про РПЦ, говорим часто, я говорю, что алкоголь, сигареты, ну разве на этом они остановятся, что впереди у них торговля оружием и игорный бизнес, помните? Причем, как это было в эфире, я говорю, торговля оружием, и что еще? И кто-то написал, ну и горный бизнес. Ну, конечно, горный бизнес. И вот сейчас, оказывается, существует фирма э -а, русской православной церкви Мезыпь. Мезыпь хорошее название. Винодельческое хозяйство. Это вот то винодельческое хозяйство, которое там без, может торговать без всяких пошлин и так далее. Теперь они вот будут заниматься. Э -э игорной деятельности, игорным бизнесом. Митрополит РПЦ зарабатывает миллионы, написали РИА новости. Митрополит Ларион, молодец, я могу сказать, зарабатывает, только это очень условно. Для них основное, для РПЦшников это деньги, да, я вот даже Хочу прям, я почему-то проскочил, не прочитал, а вот, наверное, надо бы, а надо было бы прочитать. Сейчас, сейчас, вот прям специально найду. А я что-то проскочил, а зря какие-то. Так, так, так. Так. Блин, ну это ладно, завтра найду тогда. Не могу найти сейчас. не могу найти то есть э, там я как раз пишу о том, что для них борьба не за души главное, это там 11 год я пишу, что для РПЦ главная борьба не за души борьба за деньги, вот что главное так что и ничего не изменилось поэтому кто самый богатый, тот и может рассчитывать на какое-то там место в РПЦ потому что главное там деньги то есть видите там каждый каждый э, сейчас как э, Шенгерович выразился заложник да вот и у РПЦ тоже заложники гешефта там все практически артур Кузнецов, вы перешли на уровень меценат спасибо большое потому что я говорю сейчас рекламу я отключил поскольку ну, хочу посмотреть, что из этого получится, потому что людей рекламу замучил, хочу посмотреть, что из этого получится, отключить рекламу, ну, нужна будет ваша помощь, потому что без рекламы, которую и Мне уже миллион людей написали, включи немедленно рекламу, ты что делаешь, ты там в топы не будешь попадать, ну, я и так в них не попадаю, потому что путинцы выгоняют отовсюду там... Те, которые работают в русском офисе, в российском офисе ютуба, это кадровый офицер ФСБ, к сожалению, РПЦ донатит гораздо больше, чем Вячеслав, да, ну, вы знаете, э, э, слава Богу, что эти донаты, они просто разворовывают, они пускают на борьбу с нами. Э, Позор на весь мир. Уже 30 лет правят в России кремлевские крысы. Да. РПЦ, классическая прачечная подмыва бабоса, она всегда будет сотрудничать с любым криминалом. Конечно, представлять никаких налогов, это абсолютно безналоговая структура, через которую можно отмыть любые деньги, вообще любые. То есть деньги за наркотики. Я думаю, что так они и отмывают деньги за наркотики, ФСБшники, продавая четверть мирового героина, как они, ну, понятно, что им пофигу, они сами все контролируют, можно просто тупо через банк, ну легче через РПЦ, через вот такие структуры, через спортсмены и прочее. В Пулково стали продавать иконы с Путиным, ну, а что же, представляете, что в дорожку такая вот иконка, а -а оберег такой, Путин оберегает. Я вот не представляю, насколько оберегает Путин, да, если россиянин госпитализирован под, с подозрением на коронавирус в Пулково. То есть кто-то уже привез из Шанхая, 23-летний, и женщину госпитализировали с подозрением тоже на коронавирус в Хабаровске. Она прилетела из Китая. Ну, пандемия, если она началась в Китае, если она началась. Потому что все-таки там 700 человек заболевших, да, ну пусть они скрывают, Китай исторически скрывает, пусть не 700, пусть 7 тысяч. Это все равно еще не пандемия. Это эпидемия, особенно для такой большой страны, как Китай. Но если начнется пандемия в Китае, то пандемия во всем мире, тогда дело времени. Только времени, больше ничего. Какие бы сейчас барьеры не поставили, все равно это Дойдет везде. но ну, сколько нужно, чтобы долететь из Шанхая до Лос-Анджелеса, да? или там до Нью-Йорка, или до Парижа. Вот это как раз время, так сказать, переноса вируса. Они сейчас самолетами переносятся. Если во время войны там пароходы привезли в Южную Африку, помните, и там на внешнем рейде стояли, проводили какие-то карантинные мероприятия относительно испанки да? то сейчас кто там, какие карантинные мероприятия он же заболеть не успеет, а он уже прилетел да, Так. мы китайцы вам российским варварам цивилизацию несем, мало цицерон ну молодец хорошо. я понимаю, что это российский тролль но такие российские тролли очень важные чтобы от противного действовать. Так. И число пострадавших от коронавируса в Китае увеличилось. Ну, цифры, я говорю, совершенно разные дают. 400 700 человек всякие. уронил этот вирус цены на нефть. Видите, говорят, что он уронил. Так он также мог и поднять эти цены. Поэтому это чистая спекуляция. Президент Парагвая заразился лихорадкой Денге. Но это уже не актуально. Тут уже везде коронавирус, а тут чувак взял и заразился ДНГ, что показывает, может быть, кем угодно президентом, там, Господом Богом, и все такое, все равно заразишься. Ну, Господом Богом имею в виду там Назарбаевым, этим Курбашит, как его Господи. Берды Мухамедовым, да, ну и, проч, и прочими живыми богами. Российского пенсионера перевели жить в автофургон из аварийного жилья. Село Находка, Ямал-Ненецкий автономный округ. Наверное, там сейчас не жарко Ямал-Ненецком автономный округ. Даже в связи моего в автофургон. Охеренно. 5 баллов, что я могу сказать. В России сделали ремонт супруги в Коломне. Сделали ремонт, въехали туда и умерли. И не знают причину смерти. Сразу оба погибли. Ну можно сказать, если так быстро они умерли, то это, конечно, как-то связано с дыханием, безусловно, да? ну, может быть, с тем, что они что-то вместе не то съели, то есть или задохнулись, или отравились, то есть третьего совершенно не дано, да, поэтому, конечно, нужно копать здесь, посмотрим. Просто если это угарный газ, то это сразу очевидно, да, Потому что внешний человек выглядит так, который горел, что там никогда ты не спутаешь. Поэтому, если не знают причину смерти, и даже там нет предположений, ну не знаю как, подать на неугарный угарный газ. Потому что любой, любой участковый, более-менее опытный, зашел, смотрит на трупы угоревших, они, в общем-то, розовенькие такие, да, очень, очень ярко выглядят, похожи на живых людей, таких свежих очень. Потому что СО вступает в реакцию с гемоглобинами, образуя такое соединение, которое называется карбоксогемоглобин. И это соединение мешает кислороду присоединяться к гемоглобинам, и они не являются переносчиком кислорода, а от этого человек собственно, умирает. Поэтому характерный цвет красный, кровь красная, то есть всегда путают кровь, насыщенную кислородом, с кровью, с кровью насыщенной карбоксогемоглобин. Умерли, потому что квартиру не осветили. Пишут, да, в новороссийских пенсионер случился приступ из-за письма из налоговой, ну письма счастья, да, это классика, классика. Четверо бездомных россиян сгорели в колодце в Улан-Удэ. Таких людей, которые, бомжи живут в колодце, всегда и в мои комсомольские времена, и в мое милицейское время называли танкисты. Потому что из люка вылазили, и был специально рейд, устраивался периодически в зимнее время название, которое было по танкистам. Речь, ну, то есть это такое кодовое слово, и все прекрасно понимали, о чем идет речь, что это речь по нахождению, изъятию из тепла раз, э, значит, лиц бомж, да, сейчас уже это слово стало, да, бомж, вообще это без определенного места жительства, аббревиатура. Поэтому вот лиц бомж изымали оттуда, отправляли в спецприемники, кого-то в диспансер но это самый плохой вариант, потому что, как правило, они там три дня кушали, собирали там полотенца эти, просто не уходили, просто там же никто их не охраняет, еще в спецприемнике еще получше, по крайней мере, там скобиозори, их там обрабатывали, стригли, там. ну тоже получалось, что через месяц они все уже гуляют и Хотя работа проводилась, чтобы паспорта им какие-то выдать у кого, а у них ни у кого нет документов. И вот получалось, и часто мы были свидетелями, что вот рядом с этим спецприемником сможешь новый паспорт валяется. да, что такое? А этот бомжу выдали. Он вышел и выкинул его, сразу он ему не нужен. Масса уходить, народ, будет только на кладбище. Вот это вот я и боюсь как раз. Трое рабочих пострадали при падении в шахту лифтов Кемерово, монтажники упали. Пожарный погиб при взрыве баллонов в подмосковной теплице. Но ну, это классика баллона всегда, когда пожарный приезжает, спрашивает, а баллон там есть? Я помню, видел такое зрелище, когда кислородный баллон бабахнул, а там пожарный был, И, надо сказать, ему повезло. Как-то так вот все случилось, представляете, там пожар, сараи горят, какие-то гаражи пожарный туда лезть, как шарахнул, Я думаю, ну все, прибило. Нет, ничего. Нормально. Даже не контузило. Вообще удивительно героические люди, конечно. Очень жаль, что на системе вот этой пожарной, которая еще создана при царе Горохе, еще Гелеровский ее описывал, паразитирует всякие путинские сволочи со своими МЧСами там, и рассказами о том, как они хорошо все стали делать. Ничего хорошего. То пожарные еще хуже стали только, понимаете. Но если бы не было тех пожарных еще, я не знаю, с незапамятных времен, которые, э, так сказать, дошли до наших дней, то представляете, что бы сейчас было. сейчас все горит нахер, а был бы вообще капец. Слава, раньше бомжей называли бич бывший интеллигентный человек. Нет, обещаем называли людей, которые э, списались с корабля, то есть, по какой-то причине, за пьянку или еще за что-то выгнан из корабля, и не, ну, с гражданского суда не могут ездить за бугор. Вот это называется бичевать, быть на биче и так далее. Бывший интеллигентный человек. Вам очень идет черный цвет глазам, к волосам и так далее. Ну, это не черный, это зеленый. Вот, и Симаниан пишет, попал в реанимацию, почувствовала себя плохо, так что, видите, как Боджинг подсказывает, что иногда пора уже о душе заботиться, они а все о чужих душах пекутся, чтобы в эти души срать. Российский турист в Индии задержан за, килогр... за килограмм конопли. Ну не туда, он поехал за коноплей, честное слово, масса стран, где она абсолютно легальна, хотя бы Северной Корея, обратите внимание, сколько в Северную Корею граждан России ездит, и сколько вообще там живет граждан России, и ну, многие живут по этой причине, что там все стоит копеечку, огромное количество коноплей, и все. и все легально, Суд в Петербурге арестовал женщину, обвиняемую в истязании падчерицы, пасынков, падчерицы исчезают, и, истязают детей и, и прочее, жуть какая-то. На Кубани сироту судят за вырубку двух деревьев в школьном парке, а Виктор Попков в незаконной вырубке, вырубке в школьном саду обвиняет. Потрясающая ситуация, да? уничтожена тайга вырублены всякие там какие-то леса под дороги, которые там бесконечно защищал народ, да, там, Химкинский там и прочее, прочее, прочее. И тут чувака за два дерева сажают. Эти друзья, я вот вам скажу, у меня перед офисом, перед моим стоял огромное дерево, все, все такое, потом оно так и рухнуло, кстати, вот, как раз я помню. 13 июня 2004 года упало оно на провода и не раздавила мне машину чудом. На проводах повисло. Вот. И я звоню куда-то там в администрацию. Ну уж не помню, кому. Ну, мэру, наверное. Наверняка, кому я еще мог звонить. Говорю, слушай, Юр, тут херня такая, дерево это упадет. Тут людей поддавят. Там пришли людей каких-то, чтобы они ну, тут, да, ага, все, повесил трубку, ну, не спросил никто ничего, где это дерево, все, потом мне звонят из Волжской администрации, Вячеслав Вячеславович, вот вы там приказали дерево срубить, да, а мы вот там, порезали дерево, я говорю, а какие дерево-то стоит, а, все нормально, спрашивают, я говорю, да нет, оно стоит, ну, опять нет. И так раза три звонили, а потом оказалось, что они породища, он нахер все деревья спилили. Я потом спрашиваю, зачем вы эти деревья-то пилили? И вот сейчас я чувствую грех такой страшный. На мне были хорошие, здоровые деревья, они их попилили, потому что Мальцев приказал. А я просил одно дерево, которое потом так и упало. Так они и не сделали это. Жуть какая-то. Путин в 22 году не будет, Путин в 22 не прокомментировать в славе. Надеюсь на это, что я, я для этого и работаю, чтобы Путина вообще как можно быстрее не было. Так что, видите, они совершенно спокойно могут, сколько хотите, деревья спилить, а какого-то сироту за это нагнул. В одну секунду. В одну секунду нагнул, понимаете? Инструктор автошколы убил ученицу, какой-то 50-летний инструктор, вещи ее украл. Это, ну, мы говорили об этом, я так понимаю, что сейчас расследование завершено, передают в суд. В Уфе подросток умер в СИЗО от остановки сердца. Ну, я не удивлюсь, если окажется, что у него голова нитками пришита. Мы уже читали про умерших от остановки сердца, но у них потом оказывалась пришита нитками голова. Так что, ну, представляете, вот, все что угодно может быть в этом СИЗО. Могут на запчасти разобрать человека. Может, просто его кто-то там прибил, да кому-то там понравился и так далее. Подросток. Ну, и нигде правду не найдете. Безусловно. В Москве мужчина Угрожает выбросить ребенка из окна Что это, Очень много Каждый день таких вещей И пенсионерка угрожала Выбросить ребенка из окна Тоже в Москве, но ее задержали Подряд такие случаи, Чуть одновременно какие-то мысли приходят, я не знаю откуда ты, с неосферы, какие-то дурацкие мысли, люди совершают одни и те же действия, совершенно чудовищные, да? но вместе. Вальцев, желаю тебе пожить во Франции в квартале с эмигрантами, раз в России не довелось. Бля, я с эмигрантами в тюрьме сидел здесь. И ничего, знаешь, очень, очень приличные люди, кстати. Несколько человек по-русски вообще разговаривал. Знают несколько языков, и даже русские знают. К моему стыду я не знаю Суахель. Так что... Россиянин поссорился с женой, убил и сжег ее в огороде. вот как просто видите. Убил и съел. Путин счел нецелесообразным переход России на парламентскую форму правления. Понятно. Любая форма известная для него не нужна. Он будет рассказывать о том, что это президентскую республику только вот с подвыпидвертом он создает. Нет. Он создает под себя систему. А если это парламентская э, структура, это не под него, как, как это парламентская республика, под него, когда все решает парламент. Конечно, нет. Поэтому это всем понятно, да, парламентская республика, она собирается парламент, избираемый народом, да, этот парламент назначает правительство, да, правящая партия в этом парламенте рулит, да, она, как правило, назначает правительство, ну и так далее, что-то народу не понравился, больше эту партию не изберут, или получит она, она гораздо меньше мест и так далее. То есть Путину это совершенно не нужно, потому что где он, он себя там не видит. Ему нужна вот такая херня, которую он будет называть президентской республикой, но таковой она не будет являться. С вот этим госсоветом, который будет в виде политбюро, который будет ограничивать там беспредел президента там, и так далее. Но они найдут что сказать, они еще сами не знают. Те поправки, которые они внесли, это пустота. Они сейчас вот сидят и судорожно выдумывают, что делать. -то. Так что вполне я допускаю, что Путин будет сидеть руководителем госсовета, да, там, а, ну и еще Совета безопасности, а президентом изберет дочку какую-нибудь свою, а почему нет, вот ватникам он скажет, а давайте дочурку изберем. И все, и так начнется. Ватная публика будет в очередь выстраиваться, чтобы прославить ее, его дочурку, которую они и не знают, где она там. Да хоть Алинку кобаю. Кого скажут, того они изберут. Мишустин смог собрать в правительстве команду единомышленников. Дом да половину и не знал до этого. О чем вообще речь? Каких единомышленников? О чем они единомышленны? О том, чтобы воровать вместе? Вот пишут, новые люди в правительстве признаны, там призваны улучшить жизнь народа. Жизнь народа они призваны улучшить. Нифига себе. Я не знал. Я думал, зачем эти скотов собрали? Они, оказывается, жизнь народу будут улучшать. Ну давайте разберемся, кто они такие улучшители жизни. Давайте, вот сам улучшитель жизни Михаил Владимирович Мишустин. С 1998 -го года в, на, в налоговой службе, когда там Боря Федоров, я, кстати, знал Боря Федорова, и вот и не могу отозваться о нем, как о мудром или там еще что-то такое, можно как-то рассказать. Я неоднократно с ним встречался, и, в общем-то, некоторые даже прибамбасы у меня... Он меня попросил, но ну сейчас я могу сказать, что как бы право восстановилось. Он говорит, а можно авторское право на фразу одну? Я говорю, можно, я тебе дарю, Борь. А фраза была такая на выборах 1994 года. И я не лучше других кандидатов, я просто другой. Боре она так понравилась. Ну, дело не в этом. Так вот... Он, этот Мишустин, ну понятно, что замешан в скандалах с закупкой компьютеров для налоговой, понятно, также с чертями связан, которые занимались возвратом НДС, ну это такая, такой способ украсть очень много, если вы помните, возврат НДС как раз через налоговую, то есть все очень понятно. То есть вот этот вот, который за народ и для народа, он, значит, с этими ребятами, плюс еще очень дружен с Грефом. Обратите внимание, его вообще считается человеком Грефа. Белоусов, второй такой Крендель, вице-премьер правительства. Говорят, новый человек в правительстве. Охереть, какой новый. 21 мая 2012 года был назначен министром экономического развития Российской Федерации. Сильно экономически развелась Россия? Нет, наверное. Да, Это был Белоусов, уже все забыли. Да? Прекрасно, то есть новый человек в правительстве. Целым министром был в 2012 году, оказывается новый. Ну ладно, дальше смотрим. Дмитрий Григоренко, ну такой пидорковатый, да, педиковатый, э, с Мишустиным вместе пришел, э, я так понимаю, э, он заместитель председателя правительства, руководитель аппарата правительства. Ну, то есть правая рука, который будет Мишустин там что-то шерстить правительство и пытаться всех поставить смертно. По стойке смертно. Я думаю, что получится не очень хорошо. Во-первых, молодой, во-вторых, не имеет никакого опыта, кроме работы в налоговой. А правительство это ни хера не налоговое. Ну, в общем, ну, будет мальчик на побегушках. Ну, ладно. Это будем считать, что новый. Мальчик на побегушках из налоговой. Виктория Абраменко тоже ее считают новой. Биографии на сайте правительства нет, а если покопаться, очень легко найти, кто она такая. Всю жизнь работала в правительстве. В 2015 году статус секретарь, заместитель министра сельского хозяйства, распоряжением правительства Российской Федерации назначено заместителем министра экономического развития в 2016 году и руководителем федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии. В общем-то, понятная служба, Кадастра, да? Достаточно питательная служба. То есть, вот, видите, это для начала. Кого? Одного, так пока мы выявили, который никакого отношения к правительству не имеет, да? Трутнев. Ну, понятно, Трутнев был. Ничего нового. Так, кого там еще, Господи? Трутнев был, он как был вице-премьером, так и остался вице-премьером, представитель президента в Дальнем Восточном Федеральном округе. Юрий Борисов, заместитель председателя правительства, как был, так и остался. То есть этот человек Шойгу, тоже, в общем-то, абсолютно понятный, ничего нового нет. Татьяна Голикова, тоже, как она была в правительстве, фактически осталась на своей должности. Да, то есть также зампредседателя правительства, и, и все, ничего нового. Вот некий Алексей Аверчук. Это тоже из налоговой, которого притащил значит, этот Мишустин, вот, занимал должность заместителя, руководителя Федеральной налоговой службы с 11 по 2020 год. То есть это два его человека, остальные, а остальные, то есть это люди, которые всю жизнь были в правительстве. Марат Хуснулин, да, Хуснулин это, я так понимаю, тот кредит, который работал в правительстве Москвы. Да, то есть, известная такая личность, тоже куча коррупционных скандалов, мама, я так понимаю, ну, как говорят, подданная Великобритании, все деньги там, все нормально, то есть, все в порядке тоже. Вот, и, значит, это вот по поводу новых и старых, давайте с вами разберемся, а то много разговоров, много новых людей, и вот кто такие эти новые люди, ну, счастью, мы уже с вами... С частью новых людей разобрались. Вот так. Ага. Сейчас этого Марата мы промотаем. Вот Дмитрий Николаевич Чернышенко, заместитель председателя правительства, преды предыдущее место работы, вице-президент, а затем и старший вице-президент рекламной кампании Media Arts. И так далее, и так далее. Казалось бы, новый человек, да, но этот новый человек, оказывается, был президентом организационного комитета а, паралимпийских зимних игр, а, олимпийских и паралимпийских игр в Сочи. То есть, олимпиаду делал вот этот Крендель, да, то есть, ну, я думаю, что честнее найти трудно. А еще работал главой инвестиционной компании «Волга Групп», а компания принадлежит Геннадию Тимченко, если вы знаете, кто этот лучший друг Путина. А еще работал генеральным директором председателя правления, генеральный директор председатель правления «Газпром Холдинг. А еще, оказывается, вместе с этим Мишустиным очень много, очень долгое время потратил на обучение в МГТУ да, в МГТУ, вот, и во время учебы дружил, с особой теплотой вспоминаю, как вместе с тобой в студенческом, это Мишустин говорит, общежитие смотрели Олимпиаду в Сараеве. видите, как, как их так пробило-то, такие вот ребята, так, ну про Борисова мы сказали, про Голикову сказали, они свои посты сохранили, про Трутнева сказали, тоже все сохранил, то есть новых людей, как видите, там два с половиной инвалида. Министр просвещения Сергей Сергеевич Кравцов. Так, кто такой Сергей Сергеевич Кравцов? Так, работал э -э -э, последний дождь Заместитель министра образования и науки Российской Федерации. Замминистр, стал министром. Новый человек, не из правительства хочется. Так, вот Решетников Максим. Министр экономического развития. Предыдущее место работы. Первый заместитель руководителя администрации губернатора Пермского кра... А, это еще там в 2000 каком-то лохматом году. Я смотрю, что-то не, не вяжется. Так, руководитель департамента экономической политики развития города. Это и Пермь так, так, так, ну, будем считать, что это новый, да, вот, три из всего правительства, пока у нас Валерий Николаевич Фальков, или Фальков, да, не знаю, он министр науки и высшего образования, вообще это интересно, я думаю, интересно, чтобы вы поняли, кто там в правительстве сейчас сидит, так, вот он вошел в рабочую группу подготовки предложения о внесении поправок в Конституцию, в 2014 году вошел в резерв управленческих кадров э и так далее. То есть «Единая Россия» тоже можно считать, что новый человек для правительства. Олег Васильевич Матыцын, министр спорта, ну это что, это вообще какой новый человек, ой, такой новый в президент Международной федерации студенческого спорта, там и прочее, прочее, прочее. В 2012 году осужден был по делу этого Черкизона. Он отдал, я так понимаю, земельку Черкизону и попался, ну, сейчас вот видите, все нормально, министром стал. Так что будем тоже считать новый человек со старыми замашками, но новый человек даже с судимостью прекрасно. Министр культуры Ольга Любимова тоже. Э, говорят, новый человек. Э, значит, э, э, руководитель департамента кинематографии Минкультуры. Хер осень. Руководитель департамента в Минкультуре. Новый человек для правительства. Хорошо. Михаил Мурашко, министр здравоохранения. Так, так, так. Вот... Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения Москвы в Рио главы Росздравнадзора и руководитель Росздравнадзора 15-20 год. Пять лет Росздравнадзором командует новый для правительства человек, ну обхохочешься, ну что же это такое. Вот такое причем хорошая фамилия Мурашка, да? такое эталонное здравоохранение, что Мурашка. Такое бежит, мурашка бежит. Вот. И министр цифрового развития, связи, массовых коммуникаций Максут Игорь Шаддаев. Ну, что можно сказать про него, да? Ростелеком, зам в Ростелекоме, ну будем считать, что новый человек, хотя был помощником главы администрации президента 2008-2012 год и так далее, советник председателя Госдумы с 12 по 14, министр связи Московской области, ну и прочее, прочее, то есть тоже не из простых лягушек. Министр труда и социальной защиты Антон Олегович Котяков. Вот. Работал министром финансов Московской области, министр экономики и финансов Московской области и замминистра финансов. Я понимаю, так, тоже будем, новый человек, да? А вот Чученко, самый новый человек, то есть чувак, который работал заместителем председателя правительства в прошлом созыве, да, теперь стал министром юстиции вместо Коновалова этого Медведевского дружка. Да. Вот, они, медведь полтора метра, а этот 2,05. Да, и они в студенческие годы развлекались, что-то он на руках носил, так как это, ребенка. Да. И при этом... Дружат так хорошо. Так вот, друзей выгнали, а Чученко ведь остался, был заместителем председателя правительства, перешел на должность министра юстиции. То есть куда круче, чем заниматься аппаратом правительства. И, а дальше вот это я вам новых прочитал. Это новые, можете представить. А старые все понятно. Вот этот Дитрих, Лорен Дитрих, который был министром транспорта, так и остался. Министр по гражданским по делам гражданской обороны МЧСник, главный этот Зинчев, помните, который Путин назначил своего чемодана носиться, вот он так и остался, куда они там дела делают, зачем у кого-то другого с этим Дитрихом, там все в порядке у Путина, да, министр природных ресурсов и экологии Кобылин так и остался, Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Козлов так и остался, ну Колокольцев остался, это все новое правительство, чтобы вы знали, Лавров остался, ну Колокольцев, если кто не знает, министр внутренних дел, Лавров министр иностранных дел, Мантуров этот, Денис министр промышленности остался, министр энергетики Александр Новак, ну, сынок Патрушевский, Дима Патрушев, министр сельского хозяйства остался, ну, Шойгу Сережа, конечно, остался министр обороны, Антон Силуанов, ну, куда же без него ты денешься, да, министр финансов, видите, финансы, армия, э -э полиция и так далее, все те же самые люди, ничего не изменилось, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Якушев, все тоже осталось, чтобы как говорят, коней на переправе не менять, потому что можно деньги потерять. Это люди, которые Путину бабки зарабатывают, и немалые, нахера он будет их менять, и которые порядок в стране поддерживают, ватников давят. Так что, помните, анекдот такой был, когда папа приходит, сын у него маленький, и он говорит, вот, сынок, это твоя новая мама. А сынок так испугался, говорит, ой, пап, да все обманули, не такая уж она и новая. Так вот и правительство это не такое уж оно и новое. Если больше половины, больше половины правительства, это те, кто работал в правительстве и остались, а другие, кто работал в правительстве, но на других должностях, и там пять-шесть человек, кто не работал в правительстве. Представляете, какое это новое правительство, Что вообще так В Днепропетровске А, нет, на, на Днепропетровской улице В Саратове несчастный случай Мужик провалился ногой В теплотрассу В какой-то там ну, Какая-то условная теплотрасса да, mm -hmm. Просто там яма какая В которой трубы И нога mm -hmm. там застряла И пришкварил так ногу, что теперь, скорее всего, ему ее ампутируют. Представляете, жесть какая-то. Ну, это Саратов, это вообще Россия. Я помню, давно как-то один мой товарищ по политическим мотивам скрывался. Его, ну, потом его вывезли, конечно. И, а мне нужно было с ним встретиться. Постоянно менял место жительства, Сегодня связь невозможна, потому что это ну, прослушивается все. Ну, в общем, я нашел способ э, там, договориться с ним, в каком месте он будет. И, как, как назло, наружка прицепилась и никак не отрывается. Что я не делаю, не могу, впервые. Я помню, когда Путин приезжал, и за мной наружка, тогда этих чуть не посидел, пустили. Я от нее оторвался элементарно. Да, хотя мне пришлось ехать там по трамвайным рельсам против движения. Они ехали за мной, также потом все-таки они отвалились. Вот. А здесь я что не делаю, две бригады работают. Ну, ничего не могу сделать. Ну, я думаю, ну, суки, я вам сейчас устрою, блядь. И это захватывает человек, который за руль посадил, говорит, здесь меня выкинь, пешком от наружки никогда не уйдешь, это 100%. Я сделал финт ушами, я захожу во дворы, я все прекрасно дворы знал, а, но ну, они в таких случаях по периметру фиксируют, ставят там машину, здесь просматривается, никуда не денешься, это же квартал. Вот, я зашел, я знал там трубы теплотрассы, они знают, что то есть человек может попасть только в подъезд, в котором кто-то живет, да, телефона, все, ничего не было. И я залез вот как бомж на трубы теплотрассы и прилег там, ну и часа 4 я там лежал. Они там сбесили, что они только не делали, они не могли понять, потом они решили, что я там остался, все. До утра сняли эти обе бригады, оставили только две машины. И я за спиной в одной машины прошел, он меня даже не видел, он спал. И я пришел все-таки к этому человеку, этого человека мы вывезли, Кармишного его фамилию, вывезли мы его потом через украинскую границу. И вот я к тому, что можно в 40-градусный мороз совершенно спокойно на этих трубах ночевать, и хотя они были облицованы, а они пешком пустили, я на, на трубах лежу, а еще так, ну, граничные пограничные времена вспомнил, замаскировался нормально, так лежу, мимо меня какие-то люди ходят, и тут смотрю, раз эти, рыщут, куда он делся, посмотрели, ну, думали, на подъезд зашел, у кого-то на квартире завис, так что такая вот интересная история. По поводу саратовских труб практически все открыто, все лежит наружу, собаки спят, люди спят. Те, кто скрывается от наружки, тоже могут спать. Так, слава, тому, Руслан. Очень жаль, что ты меня так обзываешь, да? Я думаю, что все эти вещи, когда рухнет режим, все эти документы по нарушенному наблюдению, по агентурной работе, по всей этой гадости, мы их все опубликуем. Вот будет интересно. Вот они расскажут. Я помню, когда Путин приезжал, так я своих работников обучал отрываться от наружки. Я сажал людей, отъезжал, они ехали за мной, у меня, кстати, фотографии даже есть, ехали за мной, я отрывался, потом возвращался к тому же месту, выгружал этих, следующих и показывал, что нужно делать, чтобы уходить от наружки, и они как дураки за мной, за мной ездили, очень было смешно, так что, если уж меня... У меня жена умеет это делать, да, тут рассказываешь, да, фотографируешь, ну, от наружки отрываться, как Варя даже наружник фотографировала в Саратове. Ага. Уж... Если это... Они смотрят им привет, я их как, как лохов там, конечно, сделала. Их на камеру сняла, и в прямой эфир ты их потом выложил, показал. А для них, по-моему, самое страшное, да? Ну да, конечно, рассекречуют. Хотя сейчас, видишь, это, это раньше. Их очень. Лица закрывали, прятались да. там. А я они-то, я так понимаю, какие-нибудь недавно работающие. А я извини, весь свой город, все свои улочки, заколочки. Конечно. Я заведу в тупик какой-нибудь и угораю над ними, снимают на видео. Они злятся. Да, мы ловили как-то наружников. Я помню, еще в бандитские времена. Они за нами приехали тоже в тупик, а мы их отрезали, перекрыли, забрали оружие, радиостанции, документы. Они начали плакать, просить, чтобы их отпустили. Ну ладно, мы сжалились, отпустили. Был такой случай в практике даже. Потому что они понимали, что их рассекретили, и все, кердык. Ну, плакать, может, они не плакали, но так, говорят, мужики, ну не надо. Говорят, ну ладно. Матвиенко предложил расширить запрет на двойной гражданство. Я думаю, что это не Матвиенко предложил, что это Володин продолжает. Ему очень важно. Это, это его козырь, он сейчас будет их давить. Так что посмотрим, что из этого выйдет. Захарова назвала статью польского премьера об освенцами самоубийством. Представляете, вот все эти, путинская вся эта шобла, они продолжают войну. Продолжают войну за прошлую победу. Для них это очень важно, вот эта война за прошлую победу прошлого государства. Понимаете? Война за прошлую победу прошлого государства. Почему это для них важно? Ну, потому что в настоящем у них нет абсолютно никаких побед. Поэтому для них вот... Есть прошлое государство, у нее есть прошлые победы. И они с власовским флагом там ходят. Безумие какое-то, просто безумие. Долги за услуги ЖКХ с граждан будут теперь взыскивать коллекторские агентства. То есть все, теперь предлагают новый вариант законопроекта. А по, по де, по, деятельность по возврату просроченной задолженности, видите, включились и таких коллекторов, и еще государственных сделать коллекторов, и мало того, что государственных коллекторов, еще сделать частных судебных приставов, то есть государственных коллекторов, законопроектов, частных судебных приставов закон проекта о том чтобы взыскивать могли любые там кто хочешь долги по жкх любые коллекторы о чем это говорит о том что хотят хоть каких-то денег любым совершенно незаконным путем слава забань как какое так и так и называется кого забанит скажи так так и слава мы до сих пор живем в режиме 45-х года, как говорил Жириновский ну да, ну если даже не разминировали часть зданий в Москве, до сих пор заминированы, конечно «Дядя Слава, вы злорадный человек. Рады, что Риту Симонен в больницу отвезли из-за болезни сердца». Я очень злопамятный, но я не злорадный. Вот это железно. Мне абсолютно похер. Мне ее не жалко, но я и не злорадствую, что ее отвезли в больницу. Мне просто никак, понимаете? Похер. Понимаете? И все она лично мне ничего плохого не, не сделала, поэтому у меня нет э, желания ей отомстить вот такого, своего внутреннего такого, да поэтому э, то, что она натворила, за это она перед трибуналом должна нести ответственность перед народом не передо мной Вячеслав, покер играет, Ну когда-то очень давно играл в покер, и в общем-то я неплохо играю в покер, в короткий такой покер, очень очень неплохо. Ну, в казино я последний раз был там лет 20, наверное, назад. Да я вообще не любитель азартных игр, терпеть не могу. Это меня Говорухин заточил, я первый раз в казино пришел с Говорухина, это было, наверное, в 2000 году, это я первый раз в казино зашел. Ну и тогда же как-то вот, так что... Почти треть россиян хотят получать зарплату и при этом не работать. И вот это обсуждается так, так это правильно, это норма. В современном обществе, при современном развитии это норма, а не патология. И это очень хорошо. И вообще человек организовал научно-технический прогресс только по одной причине. Из-за лени, из-за из того, что хотел поменьше работать, побольше получать. А сейчас роботы почему работают? А при капитализме пар почему начал работать именно по этой причине. Для того, чтобы увеличить производительность труда. Какой нахер, Какая производительность труда от людей? Ну, вот в современном мире. Да нулевая. Ну, или близко к нулю. Ну, представляете, если один робот делает столько же, сколько 200 тысяч человек. Ну, нахер эти 200 тысяч человек. Пусть лучше отдыхают. Россия догнала Конго в рейтинге демократии. Видите, как бывает. О, теперь не забалуются там в Конго. Рейтинг демократии такой же, как в Конго. Бля. Жуть. На первой строчке рейтинга располагается Норвегия, далее идут Испания, Швеция, Новая Зеландия, Финляндия. Замыкают Чад, Сирия, Центральноафриканская Республика, Демократическая Республика Конго, Северная Корея. Ну, в общем, короче, Россия замыкает. Это, рейтинг <свеч> вместе с Конго. Ты молодцы. Шиши. Путин добивается самого невозможного. того, что нельзя. Даже Советский Союз не мог этого добиться. Слава вашему каналу, нужно помогать как Камикадзе лайками и комментариями? Не знаю. Я думаю, что лайками хорошо, да. Насчет комментариев тоже, наверное. Слава, что вы думаете по поводу Водонаева, как Володин огреб от людей, такой же квал Ну, про это говорили, что мы поддерживают поддерживаем, безусловно, и Володин, он, видите, очень слабо ориентируется в информационном мире, очень слабо. То есть он, он, он думает, что вот он вышел, там сказал, и вся вот эта вот шобла, которая обычно там нагонит в школу каких-то учителей, там вот они, ой, Вячеслав Фикторович, вы там вот позаботьтесь, а интернет же это совсем другое. Там не прокатывает в интернете, тут, вернее, в интернете такая херня не прокатывает. Там личное мнение Володин, да пусть он засунет себе в жопу, он кто такой? Ну Вот он начнет вести, представляете, там блог какой-нибудь, да, Дума. Государственная дума, вот предложили вылезти, и что там будет, ничего. Я вам открою тайну, когда в 1994 году мы избрались в областную думу, они никто не хотели на телевизор ходить. Для них это вообще была пытка идти куда-то и что-то кому-то говорить. И я ходил за них за всех. То есть был график Филиппов, руководитель этого ГТРК, предоставил график. Думе. Причем пробивал Володин. Дайте нам эфир. Ну, дали эфир. И что дальше? Харитонов не хочет ходить, Володин не хочет ходить. Никто ходить не хочет. Валера Рашкина не, не сильно хотят пускать. там По определенным причинам. Не только по политическим. Да. И вот я ходил туда на этот телевизор, как на работу. Чтобы что-то там рассказывать. Да, про то, что Думы делают. Понимаете? Поэтому они не сильно любят информационный мир, они вынуждены с ним как-то контачить, и поэтому им нужны Симоняны, Соловьевы, Киселёвы и вся прочая шобла им нужна, потому что они не готовы к встрече один на один с этим миром. Почему ни, никаких дебатов Володя никогда не проводит именно по этой причине? Почему Путин не участвует ни в каких дебатах? Он выше этого, да не выше он этого, он сыт этого они не могут один на один в информационном мире воевать. Это дуэль. И со всеми правилами дуэли. Какие бы там ни были э, всякие там Жириновский, да, и этот вот Носову похожий, которого к барьеру, помните, там э, Соловьев тогда э, передача была, где я участвовал, как его там ну тоже ЛТПРшник кстати. -то который похож на сову из этого, из э, Винни-Пуха, блядь. Вот, ну, они поединщики. Какие бы они ни были, они поединщики, а это не поединщики. И будущая политика – это политика поединщиков, только дуэлянтов. Выпить на троих по-ганголецки, двое пьют, а третьим закусывают, да, очень, да, жестко вы. Митрофан, Митрофан, ну да, забыл, вот, понимаю, что не вспомню. То есть вот бывает, иногда, знаю, вспомню, сейчас вот на Парегусе вспомню, а здесь вот понимаю, не вспомню. Интернет-пользователи стали меньше доверять блогерам. Понятно, что интернет-пользователи стали лучше пользоваться более глубоко интернетом и могут получать информацию непосредственно. То есть люди, которые раньше ловились на фейки, сейчас уже на фейки не ловятся, потому что они смотрят там, там, там, там, там, все собрали, все ясно. То есть и тенденция понятна, что и как развивается. То есть поэтому, конечно... Особенно если такие люди слушают Мальцева, то они уже готовы ко всему, потому что мы с вами это, с этим сталкиваемся каждый день. Ну или почти ко всему готовы. Маргарита Симонян сказала, что в случае честных выборов в России к власти придут фашисты, которые повесят всех, кто во власти. И уверен, что это еврей, абсолютно насчет евреев, вроде армянка, это... А фашисты не придут к власти в России, как они могут... Они сейчас у власти. Симонян служит фашистам. Фашисты не придут. Что такое идеология фашизма, а? Мы с вами разговаривали Идеология фашизма Это идеология доминирования Национального государства Все Его не будет Идеологии доминирования национального государства не будет в России ни при каких обстоятельствах. Ни фюреров не будет, никакого другого говна не будет, который свойственно фашизму. И идеологии доминирования национального государства. Во главе должен фюрер стоять, без этого никак. Дучи, Путин и прочее, прочее сволочь. Так что, а то, что их повесят по решению трибунала, но это делают вовсе не фашисты. Это сделал вполне приличные люди Которые за народовластие, За демократию, за что хотите А на распятого мальчика Сколько повелось Ну это же естественно Потому что это часть фашистской идеологии Безусловно Это же достигает нужного этажа там, В голове Но сейчас уже это не работает Обратите внимание а... Сейчас Сейчас я быстренько тогда новости еще... У нас новостей с вчерашнего дня осталось. И придется это все проскакивать, потому что время уже... Уже время. Жесть. Зеленский оказался самым низкооплачиваемым чиновником в руководстве Украины. Давайте вот это вот пройдем. Зеленский рассказал о положительных итогах диалога с Путиным. намерен еще в Израиле с ним общаться. Ужас, конечно. И что он говорит? Это вообще. Мы большая страна. Вот, Владимир Путин понимает его позиция. Украина независимая страна, это Путин понимает. Мы большая страна, самая большая в Европе. Я думаю, что он понимает Зеленский, а я думаю, что он не понимает. Потому что самая большая страна в Европе – это Россия. Украина, европейская, то есть европейская часть России больше Украины в 7 раз. Поэтому, как такое можно сказать, очень удивительно. И Путин это, конечно, не понимает, что Украина там самая большая. Он ее и не видит, как тот бегемот, понимаешь, о чем речь. И это как раз опасность. Ведь вот человек идет разговаривать с Путиным и даже не, не готов понять, что, что думает Путин. Он, он думает, что Путин думает так. А Путин никак так думать не может. Даже просто, просто вообще никак, потому что это не соответствует. Как бы ну, действительности не соответствует. «Уральский мэр, сбивший ребенка в невиновным, он да, добился, что вышло, мальчик сам себя сбил». Ну, классика, в общем-то. «Привет, Ген». Это Ген написал. «Зеленский назвал условия своей отставки, то есть если его в коррупции уличат, то он пойдет в отставку». И сказал, что мы остановим коррупцию и прочее, прочее. И что для того, чтобы победить коррупцию, нужно, значит, такие институты власти э, реформировать, там, совершенствовать, как спецслужбы, прокуратура. И у нее странное представление. Если будет коррупция, то такие институты никогда не станут сильными, да, как он говорит, они станут сильными и все такое прочее. Они не станут сильными, если будет коррупция. Так что это заменой одних на других не, не решишь кардинально вопрос. Главное, для того, чтобы кардинально решить, должна быть открытость, должна быть доступность информации, открытость всех документов, в том числе и финансовых. Взаимодействие с народом должно быть обязательно, тоже открытое. Должна быть. Презумпция недобросовестности чиновников. Чиновник должен отчитываться и доказывать, что он ничего не украл и, и не начудил. Ну и создана должна быть система такая, при которой минимум реальных контактов с государством. То есть все должно писаться. Там, электронные письма ушли. В месячный срок должны дать ответ. Если не дали, он есть прокуратура, туда в прокуратуру тоже по электронке жалобу. Все, никак с человеком не контактит государство, ничего, нельзя посмотреть в глаза и сказать, дай мне взятку, нельзя, потому что все идет через электронные письма, и другой контакт невозможен, так должно быть, понимаете, только Написали, все отправили тебе, тебе через месяц должны ответить Не ответили, пожалуйста Там сдрючили в следующий раз уволили Президент Украины Владимир Зеленский не, вы, не выступит на форуме памяти Холокоста А зачем, что она едет с Путиным встретиться В Киеве В Киев доставили, ну это уже два дня назад Тела украинцев погибших в Иране Зеленский там их встречал и так далее. Ну это, конечно, очень хорошо, что он их встречал. Но судьба от него другого требует. Она требует более жесткой реакции. Не просто тела встретить. А он там от случившегося растерялся. Вот, честно говоря, это плохой повод, очень плохой гибель людей. Но я бы на месте Зеленского обрадовался в какой-то мере, да. Ну, то есть я, конечно, гибели бы не порадовался, но любой другой такой же случай я использовал бы в своих целях. Это великолепный шанс был использовать в своих целях, да, то есть какие два варианта, да, ну, первый там вариант – отсуетиться, проявлять озабоченность, собственно, то, что он делает, но выглядит при этом не очень. И второй вариант – это принародно, все вместе там. Направить ноту протеста за сбитый самолет, тут же направить вторую за попытку ввести в заблуждение, тут же третью за отказ от передачи черных ящиков и четвертую ультиматум в случае нерешения всех вопросов, которые, так сказать, поставлены, да? объявление войны. Вот представляете, как, какой шухер бы начался? Вот Зеленский все это сделал. Три ноты протеста друг за другом, а потом ультиматум. Ребят, вы там черные ящики не отдают, что-то мы вам войну сейчас объявят. И ну, 24 не надо. 72 часа на размышление, блядь. И представляете, что было бы? Там на уши встали бы все, те, которые его через хер кидают, которые не дают ему выступить там в Израиле в каком-нибудь, они бы ему все дали. Абсолютно все дали. сказать, слышь, ты, ты только ничего не делай, ну ее нафиг. И ящики бы нашли способ, как вернуть. И все. И, и, и кланялись бы. Понятно, что его бы сильно не любили. Очень сильно не любили. Но он бы добился очень многого. И воевать бы даже не пришлось. Хотя к этому всегда нужно быть готовым. То есть появилось бы, представляете, сколько бы сильных союзников сразу появилось. Вообще безумное количество. Саудовской Аравии, все остальные, кто сейчас и не знает, где Украина, они бы стали лучшими друзьями, братьями, понимаете. То есть это политический повод заставить крутиться вокруг себя. Всего надо проявить самостоятельность, больше ничего. И причем после этого случая все сразу, с одного раза привыкли что это самостоятельный президент, самостоятельный политик, да, и что Украина – это самостоятельное государство. И нужно не только считаться, но нужно в современном мире задобривать, там, приходить, сказать, ну, там, а что вам, может, что-то что надо, может быть, вам. Может, вы там хотите отменить вашу подпись, отозвать от Буд... из-под Будапештского соглашения. Так не надо, не делайте, не надо. И так можно было периодически их там. На понт брать. Так что очень большое упущение. Искать, что надо ядерное оружие вернуть. Нет, говорить даже не надо. Понимаете, это, это должны как-то сказать МИДовские работники, что мы там подписали, а никто не, это, как бы не придерживается там и так далее. Никто нас не защищает, в конце концов. Что за херня? И все. И дальше даже можно не говорить. Уже все бы встали на дыбы. Особенно, если бы прошли какие-то действия. Ну, собрал бы там физиков, ядерщиков. Ну, там в каком у нас состоянии ядерная физика? А если мы что-то там придумаем? Мы сейчас потянем это? Ну, конечно, потянем. Это очевидно, что потянет Украину. Очень легко потянет. Да? Но больше ничего делать не надо было бы. Остальное уже все сделали сами, прибежали бы и все бы дали. Включая черные ящики, включая и Иран. что сделал на месте Зеленского, чтобы закончить войну я не скажу слуха в эфире чтобы я сделал, чтобы закончить войну, но Зеленский этого не сделал вот такие вот дела Тимошенко заявил, что начался процесс ликвидации Украины Британия включила герб Украины в пособие по экстремизму ну, понятно, что ваританцам вообще похера они, <смех> я понимаю, что Украина вот в данном случае как раз ноту должна была им представить, сказать, вы что, офигели, это наш герб, почему, если это наколка у кого-то, значит, это экстремист. Да, хотя мы понимаем, что вероятнее всего, большая вероятность, что такая наколка будет у человека, в общем-то, радикально настроенного. Но повод, опять же, есть, чтобы высказать неудовольствие. Датский крон принц Фредерик скрывал от народа дом Швейцарии. Всем как дружок Путин, так обязательно у него какой-то дом, там что-то, какие-то дела, которые он скрывает, какие-то деньги. Помните, как он рассказывал этот принц когда в 2011 году приезжал в Москву, да, там перед студентами. Он там, что нет альтернативы Газу и нефти Как это Путину понравилось Я думаю, что нормально Они тогда отстегнули Этому кронпринцу Так что и Медведев, и Путин Прям возлюбили его А тут оказался, видите, у него в Недум Швейцарии И многое другое А там, в Дании, наверное, это не очень любят Секретные славы знает, но не скажет Вы знаете, но это же очевидно вот то, что я не решил не говорить вслух, я думаю, что половина из здесь присутствующих знает, о чем речь бы пошла. Чтобы прекратить не только войну в России, но и в, в, это, в, смысле, в Украине, но и в Сирии, и многое другое прекратить, что всего лишь нужно сделать. Джонсона пригласили в Москву на торжество Ко дню победы Представляете, Путин не теряет надежды и не оставляет попыток Купить Бориса Джонсона Да Я так понимаю, компромата у нее нет Ни хера, иначе бы он давно выложил А он должен его затянуть И что-то ему предложить А тот, видите, не хочет, упирается Так по импичменту Трампа начались слушания. За голову Трампа назначена награда. Иранский депутат Ахмад Хамзе объявил вознаграждение. В общем, он даже не представляет, какой ящик Пандоры он открыл. То есть это фактически официально практически. Да, если он еще разработал более-менее стройную систему. Да, то это привлечет очень серьезное внимание, правда сумма 3 миллиона всего, сраная сумма, но если э, вопрос им уже наверняка задают, а как получить-то эти деньги в случае чего? И вот тот, кто разработает такую стройную систему, при которой будет обязательное получение денег, в случае, так сказать, выполнения заказов, все, он, он, он разрушит вот то э, статус-кво, который сейчас в мире. То есть вот эти все лидеры, так сказать, перестанут быть неприкасаемыми. Мальцев Зеленского, несомненно, и красивый, дуча приколы, что ли? Ну, он актер, он симпатичный, почему Мальцев красивый, Мальцев, старый дед с бородой, о чем вы говорите. И насчет ума. А я думаю, что у него все в порядке, ему не занимать. Другое дело, что это же человека не ум в жизни ведет. Человека в жизни ведет характер. Ума можно у кого-то занять, спросить понимаете, то есть поступить главное вот так, это же себя надо преодолеть, очень часто человека выбирает или то, или другое, почти вся жизнь это выбор, и он благодаря характеру выбирает, помните, дороги, которые мы выбираем у, а, у Генри, да, помните, там боливар не вынесет двоих, он говорит, неважно, говорит, какие дороги мы выбираем, то чувство, которое в нас заставляет нас выбирать эти дороги, не чувство, характер, то есть то определяющее, что ведет нас по жизни. Поэтому это же не ум для того, чтобы вы что, думаете, никто не понимает? Вот то, что я сказал, что я Америку, что ли, открыл? Да нет, это же элементарно. Это вообще кто-нибудь там из МИДовских работников сказал бы, да, это Баян вообще чудный. стал известно имя нового главаря ИГИЛ. Ну, там тоже вроде как старый. Но вот здесь новое правительство, все старое. а Здесь новый главарь ИГИЛ, оказывается, он всегда там и был один из основателей. Ну, я даже не буду Амир, Мохаммед, Абдул-Рахман, Аль-Мавли, Аль-Сальби. О как! Ну, я что-то не слышал про него. Ну, видите, представители двух разведслужб. И откачали информацию, теперь будут охотиться за этим. Помпео заявил о работе над проектом смены власти в Венесуэле. Это очень похоже на, на работу над проектом российского авианосца. То есть макет есть, блять, а больше ни хрена. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы они поторопились немножко. Ну и экс-главу Интерпола Мин Хунвэя осудили на 13,5 лет за взятки в Китае. Видите, они его вытащили из Лиона таким хитрым путем. Он пропал просто, просто пропал, да? А теперь оказался в тюрьме. 76 заключенных сбежали из тюрьмы в Парагвае через тоннель. Тоннельное зрение, Да. Ирландские мужчины начали жениться друг на друге из-за налогов. То есть абсолютно э, гетеросексуальные мужики женятся для того, чтобы налоги с, не платить с наследством. То есть кто-то умирает, а у него нет родственников. Если он своему другу завещает, то получится, что надо заплатить бешеные налоги. Ну а поэтому женятся и без всяких завещаний прокатывают. Вообще, наследственное право, уже все, можно, так же, как авторское наследственное, все очень сильно устарело в информационном мире, да. поэтому, Слава, почему у вас нет страниц на Одноклассниках, ну и ВКонтакте нет, потому что это структура, которая отслеживается э, ФСБ, и нам, конечно, да, сейчас буду зачитывать, я... Очень много новостей, никуда не денешься. Никуда не денешься. Дядя Слав так а анархи... -сол. Дядя Слав наверняка уже обсуждалось, но все же, как по-вашему, что Плешивый так яростно скрывает в архивах о Второй мировой войне? Да я думаю, что очень много там скрывает. Во-первых, деятельность спецслужб очень... Пугает, если мы то, что мы знаем там, о всяких судоплатовых, и, и, которые являются путинскими, так сказать, кумирами, да, то есть и о других злодеях, то, что мы знаем, да, в общем нормального человека должно просто ввести э, в ступор, да, да хереть, то, да, да, помните, тот судоплатов Который занимался минированием Москвы до конца жизни, даже не рассказал, что Москва заминирована, и только в 2005-м, когда стали а, ломать гостиницу «Москва», под ней обнаружили 500 ли, килограмм или сколько там, почитайте, в взрывчатки, такая же взрывчатка и под Госдумой, когда это было здание госплана и так далее. И чувак, которого, которого Путин считает там кумиром своим, чувак знал, что там все заминировано, он сам минировал и никому не сказал. Ни в суде об этом не сказал. 15 лет отсидел. Так что там, причем при Никитушке Хрущеве, да, отсидел, и при Брежневе. Пятнашечку отмотал. И Брежнев даже его не освободил. То есть такой злодей, я имею в виду не Брежнев, а судоплат. Вот это он скрывает. Злодеяние он скрывает. Саратская ванга. И мечется, и носится плешивый старый пес, голодая от волнения, облезлый серый хвост. Безудержно он лает, не спит, не ест, не пьет, без смысла ожидает прилива, си, прилива силы рост. Повсюду грифы кружатся, шакалы точат нож. Здесь все гурманы. Падали, что чуют смрадный дух. Слава Митька, духи не дождался. Два гуся отмаялись. Понял. Не, я, честно говоря, не понял про гусей и про духи, но... Ладно, спасибо. Джон С. Спасибо. Валерий С.П. Спасибо. Стас Белковский может быть под всеобщее ликование в мае господин ПЖ при новой конституции и чужими руками решился наконец раздать территории, которые уже с плохо скрываемым нетерпением ждет, ждет и в Китае и в Японии да, конечно, об этом э, стоит подумать да, какие действия будут, будут так называемые новые власти совершать, новый президент и так далее, конечно и одно из действий, это передача земель Китая в конве в эту в, в, в, в, в, в концессию или там как угодно а может быть и просто так навсегда создание каких-то особых отдельных зон там и так далее Варварий Вячеславов на печенье спасибо сергей 161 Игорь меценатом не стал карту отклоняют про США что-то мой скромный вклад спасибо за труд спасибо купник Аркадий спасибо Андрей счастье это когда тебя окружают хорошие люди, сказал один из богатых людей это уже вчерашнее, спасибо большое напоминаю что вы смотрите канал народовластия что вы смотрите программу плохие новости и у нас есть возможность у вас есть возможность стать спонсором канала для этого всего-навсего надо Опа, так-так-так так одну секундочку ага. прошу прощения так сейчас по новой попробую для этого всего-навсего надо э, зайти на канал под видео есть описание в этом описании есть э, Ссылка. По этой ссылке достаточно перейти, и все, и вы можете стать спонсором канала. Джон С. Спасибо. Юрий, желаю всему нашему народу здравомысленно. Народ, просыпайся, вставай во весь рост, включай мозги, страна давно живет в дерьме под руководством придурков, иначе не будет России и ее населяющего народа. Да, абсолютно с вами согласен. Спасибо жидомасон Е из глубинки прикольно, с пламенным рептилоидным приветом, деткам на конфетке спасибо огромное огромное спасибо Джордж Суорос на пакости всякие, спасибо бессмертный смертник, здравствуйте на данном этапе ватная публика очень просто перековывается, но есть отдельные лица, которые раньше всегда я защищали ПУ, таких мало, около двух 2%, сейчас же они сразу убегают, его боятся, суки. Да, конечно, у них там, представляете, что в башке происходит, это же когнитивный диссонанс, это разрыв мозга. Так, соратник Виталик, а это вчера было, спасибо, всем спасибо большое. Так, оплата на вокзале в сумке, что-то пишут. Да здравствует революция, прямой народовласти, долой антинародный путинский режим. Юрий Селдин. Спасибо. Да здравствует революция. До свидания.